Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим куриные сердечки в томатном соке по-корейски. Для этого нам понадобятся сердечки куриные, томатный сок, черный перец, паприка, кориандр, соль, масло растительное для жарки. Обжариваем сердечки до серого цвета. Добавляем наш сок. И приправу. Все перемешиваем. Тушим 20 минут. Тушим на медленном огне под крышкой. Наше блюдо готово. Приятного аппетита.